Работает, работает. Ну что, попробуем начать снимать? Я уже снимаю. Ну, а ты как сказать, что я тут в музее? Ну вот скажи. Друзья мы, мы идем в музей. И не просто в музей, а самый лучший на свете музей, музей планеризма. Здравствуйте, клубок уважаемые любители планерного спорта. Извините, что тихо, но в музее громко разговаривать нельзя. Мы находимся сейчас в музее планеризма на горе Вассеркупе, на вершине горы. Там, где были первые полеты в Германии, такие достаточно массовые. Сделали музей. Музей потрясающий. Я сейчас стою рядом с э, бюстом, да? с бюстом от Ориенталя, который считается родоначальником планеризма. И там, исторически можно посмотреть в Википедии, полеты были чуть до него, но вот он реально тот, кто много летал, там, порядка 200 полетов. И вот к юбилею первого полета столетию сделан этот стенд, собственно, сам Лениталь, там, я так понимаю, памятники, которые, как он изучал, как работают, работают крылья у птиц. И вот его первые полеты, вот посмотрите, реальная фотография. Понимаю, это все можно найти в интернете. Но в музее это очень интересно смотреть вот все вместе. Видите, вот с холма он летит. Вот, сейчас будет очень интересная в панталончиках фотография. Вот такой красивый стенд, старинные фотографии. И вот, вот мне вот это нравится. Это какой-то помост деревянный, что ли он сделал? Это летит. Представляете, человек вот на таком аппарате впервые, то есть вот еще никто до него не летал. И он на нем учился летать, и две тысячи вылетов, я вам скажу, что я летаю много, там у меня, 10 лет я летаю уже на планере, и у меня только там что-то в районе двух тысяч вылетов. Но, правда, часов много, пять с половиной тысяч, но вот это вот респект, уважуха, две тысячи полетов сделать на таких аппаратах. Правда, он и погиб, как выглядело да, руки вставляются. И вот так вот он балансировал этим аппаратом и на нем летел. Вообще, просто вот человек-гигант. И он же дружил с Николаем Егоровичем Жуковским, великим русским ученым, который помогал Ленталью немножко в теоретической части, то есть рассчитывать тому идею, как образуется подъемная сила. Они очень хорошо дружили. Вот Ленталь подарил Николаю Егоровичу свой планер, ну вот что-то типа того, у нас, по-моему, я не знаю, где он в России висит каком-то из музеев тоже так а мы продолжим пойдем к началу экспозиции попробуем пройтись быстренько по истории планеризма заодно показывая всякие красивые красивости да нет со своим другом Сергеем вы наконец-то можете его увидеть тот кто чудесным образом монтирует все эти видео Из меня монтажер еще тот вот здесь очень хорошая обстановка привратник кто в этом музее присматривает очень был рад нам, что мы пришли, потому что, видимо, посетили немного, действительно их немного, ну, ковидло, вот и никто нам не запрещает снимать, мы снимаем. Вот, это вот, кстати, тоже, видимо, какой-то из планеров, но это уже не ленталевский, видимо, может, раз самый первый планер, который полетел. Тоже какие-то картинки, даже не знаю, кто это вот может... А тоже лент, ну, какого-нибудь, уже приличного этого планера. Да. Итак, продолжение после Линдаля начали строиться планера. Вообще братья Райт построили прекрасный планер, на который э, установили двигатели. Собственно, получился самолет, и это очень было правильное, мудрое решение, друзья мои. Но ну вот работы Линдаля, э, вот этот планера, э, не остались без внимания, и братья Райт построили. Но это не самолет братьев Райт, это что-то другое. Это немецкий самолет, который в 1911 году летал. Ну, идеи будут примерно вот так же все это выглядело. Самолет Братьев Райт вы можете в интернете найти, как он выглядел. Но они очень использовали грамотную идею. Они сначала сделали планер, на нем отработали принципы управления свои. И потом поставили на него, после успешных полетов планера, поставили на него двигатель. И впервые в мире поднялись в воздух на самолете. И дальше начала активно развиваться там авиация. И так далее и тому подобное. Но мы все-таки не о самолетах, а о планерах. И планеризм потихонечку развивался в Германии на горе Вассеркупе. Почему в Германии он активно развивался? Да потому что в Первой мировой войне Германия потерпела поражение и э, вынуждена была развивать авиацию планеризмом. И это потом очень хорошую роль сыграло, наверное, играет до сего момента, потому что, во-первых, посмотрите, в какой музей. А Во-вторых, в Германии еще 60 тысяч человек летает на планерах. То есть, наверное, больше всего в мире. И это впечатляет. Планеризм это хорошая школа для, во-первых, технического технического, так сказать, знания и позволяет, позволяет оттачивать конструкции, которые потом можно применять в большой авиации. Но в конце концов это очень яркий, красивый спорт, которым занимались. Не знаю, тысячу людей, сотни тысяч наверное, людей, вот и в, в, начались полеты на горе васаркупа Сейчас где-то мы там будут дальше фотография, как это вот примерно выглядит, вот стенды всякие, вот. Вы можете лицезреть как... Какие были первые конструкции. А здесь вот висят эти, вот что-то такое наводил, вот этот допустим планер, он понятно, что построен уже по чертежам. Ну, вот, кстати, видно, как он летает. Подожди, какой из них летает? Да, вот он летит. Ну вот так летит. Старинные съемки. Вот такая странная конструкция с двумя какими-то такими подкосами. Он парит, приземляется, слышите, как красиво приземляется. Вот такая вот чудовищная конструкция. Вампир какой-то там стоит. Здесь какой-то планер. Я не знаю, я могу вам быстренько каждую вот эту вот. Немножечко снимать, чтобы вы могли потом поставить, например, на паузу. Сергей что-то снимает. Он сейчас вас укачает от такого видеоператора. Вот какой-то вампир. Тут видно и качество родиноческое. Вот как раз каждую табличку можно посмотреть. Какого года машина-то? Не вижу. Двадцать первый год. Ого. Слушай, для 21-го года вообще. Не, не конструкция, а огонь, вот какой у него был профиль радиомистики у этого вампира. Так, мы идем дальше. Мы будем, наверное, немножко ускоряться, потому что если мы таким темпом будем каждый планер смотреть, то боюсь, мы не успеем забрать наш планер с ремонта. Вот еще фальки 31-го года моделька. Ну, это, видите, такие достаточно простенькие. Дерево, перкаль. Вот это какая-то совершенно забавная конструкция, посмотрите, друзья, здесь. Без хвостка, что ли. А, нет, схема утка. Стабилизатор находится перед, по, перед пилотом по направлению полета. На крыле какие-то кили. Ну, в общем, забавная схемка. Вообще схема утка, она изначально ну, не, очень об, сложна тем, что она неустойчивая. О, смотрите, какая красивая фотография. Планер летит над каким-то замком. Вот, это красиво. По меньшей мере это красиво. Модельки самолетиков это музее, там дальше следующий зал, мы туда потом пойдем. Так, здесь у нас висит тоже какой-то планирочек. Это я даже не знаю что. Какой-то совсем. 44 года какая-то такая штука. Погрязнуть можно в этих. Вот, кстати, вот эта трубка. Забыл на Вентуре. Она помогла мог, и скорость могла мерить, и вариометры от нее это иногда запитываются там. В общем. Это что за штука? Так вот мы ничего не смотрели. Это у нас ребята какого года? 20 -го года планирочек такой. Ну, очень много всяких растяжечек. Но ну, вот как вы как летали в то время. Представляете, вот так сидишь на открытом воздухе над тобой вот такая хрень. Это эгэгэй, а это может не она, вот сейчас вот здесь еще. Птичка, нет, птичка это над, над нами висит, вот еще такой был планировочек. Вот. Дерево, ручки вставляются и полетели, вот он бипланчик, такой планер-бипланчик, удивительная штука. Так, мы наверное вот так и пойдем, ну, попробуем. Здесь некоторые планера ну, живые, абсолютно реальные, некоторые просто сделаны копию, видите, модельки сделаны, но представлено огромное количество, то есть здесь можно просто погрязнуть в так сказать, наблюдениях. Периодически буду вам таблички показывать. Здесь вот это интересное место, мы потом сейчас туда пойдем, это памятник тем, кто... Летал, ну, погиб в полетах и там, оттуда как раз полеты происходили. Вот примерно, место, где этот орел стоит, это планер СК-21, наш будущий, наш проект «Однотысячные мечты» работает, такой же у нас планер, мы его уже облетали, прекрасный, красивый планер, счастлив, что ну, такая фотография есть. А ну тут, кстати, какие-то продолжения истории про как лебедки какие-то бывают, вот как бывают лебедки планера поднимают на троусе ходишь смотришь смотришь ходишь времени у нас не так много по крайней мере идея вот этого коротенького фильма, коротенько длинного чтобы вы увидели масштаб каким какие бывают музеи когда вы будете недалеко от франкфурта обязательно найдите себе время и сходите в музей посмотрите на всю эту красоту так параллельно я хотел бы на секундочку показать вот эту схемку как вообще почему важно на планере там вот этот профиль аэродинамический? Ну вот смотрите, то есть в современных планерах, вот почему вот этот взял здесь планера ну, такого среднего аэродинамического качества, потому что они из дерева, у них поверхность достаточно неровная, такая шершавая и прочее, прочее. И вот из этих планеров качество больше там в районе 30 вряд ли выжмешь. Вот. Но идея в чем, а, что когда обтекается профиль крыла. Вот есть некий слой, который рядом с, ну, с поверхностью контактирует. И если поверхность гладенькая, то этот слой становится ламинарным. Он гладко, гладко, гладко обтекает крыло. Ну и где-то вот здесь он начинает уже нарастать этот. Уже слой перестает быть ламинарным, начинается какая-то турбулентность. Ну, вот турбулентные слои. И идет отрыв. Но факт в том, что вот профильное сопротивление вот, вот в этой зоне, оно очень маленькое. И можно достигнуть. Ну, видите, каких профиля бывает бывает качество планиров там начиналось вот с этого вот который там летит еле-еле 10 то есть километр 10 километров пролетает а там допустим вот уже планер какой-то следующий уже на километра 38 километров скажем так большая разница ну и вот кстати тут табличка какая-то да ну наверное кусочек как вот продувается вообще профиля здесь классическая аэродинамическая труба моделька ее ну или может она даже работающая да работающая она включает когда Музей более активном режиме работает. И вот виден профиль, как оно обтекается, там снимается подъемные силы, углы всякие там проверяют и прочее, прочее, прочее. Хотел вам немножечко рассказать о том, что у каждого планериста есть парашют, и Вот этот кусочек стенда посвящен парашюту. Дело в том, что планера летают довольно компактно друг к другу, иногда сталкиваются. Раньше они сталкивались несколько больше, ну и плюс планер все-таки конструкция там может не знаю, превысить можно нагрузки, еще что-нибудь. В общем, если планер вдруг развалится, что вообще вряд ли, можно выпрыгнуть с парашютом. Вот. У каждого планериста, ну или планиристки, вот как в данном случае, есть хороший парашют. У меня немецкий парашют из пирамиспекон в моем планере. Друзья, мы следующий зал экспозиции, мы переходим, мы предыдущий посмотрели, вот он там остался. И перешли в новый зал. И Здесь начинается опять с немножко старинной конструкции, но здесь этот зал более так, недавнего планеризма модель вот планера SG38 хочу вам показать вот она ее характеристики чем она интересна тем что ее строят в большом количестве любителей и летают на ней в России его построил Анатолий Федорко такой планировщик. вот я на его планирочке летал ну можно посмотреть на профильных сайтах там много информации вот. Мне, мне дал полетать Анатолий Федорко, я очень доволен был. Вот на такой штуке я летал. Ощущение самое незабываемое. Сидишь на такой-то буреточке, вокруг везде воздух. Ну, очень приятно. Вот. И еще какой-то вот старинный планер. Не вижу от него таблички. Какой-то PR2. И здесь уже начинается. Видимо, в том зале не хватило места для экспозиции. Ну такие достаточно относительно современные планера уже, посмотрите, вот они уже такое вот все красивое, причем все это э, в рабочем состоянии, то есть на любом из этих планеров теоретически, наверное, можно полетать. Вот вы все это видите. У меня, к сожалению, нет времени взять и полностью вам показать всю эту красоту. Но вот вы просто масштаб, понимаете, да, куда вам нужно обязательно прийти. Вот, видимо, решили привлекать планеристов. поставили планеристку в парашюте табличку можно здесь вам показать какой что это за планер стоит. вот такой какой год все девятый год вот уже, видите как мы в послевоенное время шагнули какие-то видите турбины тут уже не знаю что здесь такое еще моделистам кстати посвящено тоже много здесь экспозиции здесь двигателя которые ставили на планера на мотопланера. Видите, какие-то какие-то каких только -то моторчиков не бывает вон какой-то такой верх странный моторчик наверное вот стенд это что такое тут на про соло больше Вот такой моторчик ставится на стоит на дуодискусе соло торчик и такое и такое и такое и посмотрите каких только конструкций не бывает вот эти вот еще с хвоста покажу моторные конструкции вот видите как это все выглядит с другой стороны это вот, моторчики, моторчики, все это, наверное, рабочие, летающие, ну, то есть это боевые планера реальные, которые прям вот-вот они, какие-то моторчики, вот, как эта установка выглядит, Одним, одна из первых, то есть у меня тоже планер с таким моторчиком, вот. солнце светит, все красиво, вот еще один планер старинный висит, под косики, все, то есть они все восстанавливают кропотливо, возят в музей, вот какой, какой планер можете посмотреть. Потом вот этот какой-то. Таблички вам. Мне из этой всей экспозиции очень нравится... Сейчас я вам покажу. О! Это взлет А, это 21-й ИСК взлетает, кстати. Да, вот. А ИСК-21МИ. Тот, тот самый планер, с которого мы делаем проект 1000 мечты». Мы будем ставить на него реактивный двигатель. Вот мотопланер с винтом. Видите, он винт. Сейчас, Бур ракусом более удачный показать, вот видите винт фюзеляжа встроен, так интересно, то есть ну, правильно красивое решение. С другой стороны, если не дай бог винт разваливается, ух, как страшно. А вот более грамотное решение с точки зрения зрения винт развалится, видите, винт на большом подшипнике крутится вокруг фюзеляжа, что-то такой за планер. Это, да, вот он, винт еще и складывается. Какая интересная моделька. Вот так. Тут все-таки еще пару старинных планировочков. М -м -м. Тоже трубочка вентуре И мы медленно, медленно, но уверенно двигаемся к... Поисторически, -по можно сказать, линии к планирам, которые начали делать уже не из дерева, а из стеклопластика. Это быстро сейчас вам проведу камеры. Вот они все стоят вот они все стоят мы пробуем на обратном пути там быстренько их а может быть ну да наверное сейчас сначала от, от... не пластиковых перейдем к пластиковым это пока все дерево с фермой из трубочек вот фюзеляжи вот этих планиров сделаны из трубок сейчас я покажу какая эта конструкция выглядит не закрытая э этим перкалем вот планерист настоящий ух вот как планер возился, какие-то тележки, прицепчики. Ну, видимо, места не хватает. Это какая-то лебедка. Вот, как красиво все. А вот, кстати, да, летающее крыло, планер. Посмотрите. А, в моей был сделан в мои 15, по-моему, планер. Ну вот видите, у немцев он сохранился, планер. А у нас нет. Ни одного такого планера не сохранилось. Говорят, мы чтим свою историю, мы очень весело делаем парады, а вот чтить свою историю, чтобы можно было посмотреть, как тысячи людей вкладывали свой труд, что-то делали, и потом потомки могли на это посмотреть, ну почему-то руки не доходят. На самом деле десятую часть от денег на парады выделить бы, сотую часть на изготовление, на реконструкцию какой нибудь музея на той же горе узанцировать в Крыму. Чудо было бы. Чудо. Это наборный уже, как я понимаю, фюзеляж, уже стеклопластик с каким-то деревом может быть. Ну, вот, и мы вот, вот какая-то конструкция еще деревянная. Видите, дерево, лобик зашит деревом. Дерево, дерево, дерево. Дерево, дерево, дерево, дерево. А вот, когда было, было дерево, вот такие фюзеляжи сделали из металла. сварочка. Аккуратненько, достаточно сварена. И на таком тоже плане летал, который сваренный из трубочек на кашестом. Вот как это дело варилось. Такие вот очки, пруток, лампа для сварки. Горелка какая-то или что это было, я не знаю. Сварчики могут написать, как это все варилось. И вот первые стеклопластиковые конструкции на самом деле стоят. Вот они. Вот они, вот они, вот они. По появился доступ к новым материалам в 60-х годах и вот смотрите классическая конструкция допустим фюзеляжа видите фюзеляж сэнд да сэндвич есть что-нибудь внутри. есть так это выглядело и куча трубочек по которым передается давление там прочее прочее профиль э, интересно сечение крыла посмотреть вот наблюдайте вот лонжерон две угольных полки Д ДГ шестьсот Срез ДГ-600. ДГ-600 неплохой планер. Он с мотором сразу делается. В нем достаточно много применялось как раз углепластика, чтобы было полегче. Видите, угольный лоджерон всегда дает хорошую жесткость. И вот он, профиль здесь, за замыкание заднего контура. И висит... Re ой, ой, нельзя трогать в музее. Это я, видите, какая-то... Закрылок, элерон и прочее. Еще один одно сечение Еще один. Вот видите, как планер-то устроен. На верх, на, и вот это вот корочки так называемые то есть здесь слой стеклоткани слой стеклоткани между ними пенопласт, получается жесткая такая мощная конструкция которая хорошо держит нагрузки но это альтернативные какие-то решения с сотовыми заполнителями я честно говоря таких в современных планерах и не встречал так а здесь уже все это вот коротенький был кусочек как встроенный стеклопластиковый планер здесь видите какие-то модельки летающих крыльев наверное, это все тоже летало 57 год. Ты что, деревянная, что или Нет, или уже... Смотри, ка уже похуже на... Нет, видите, часть крыла зашита. Друзья мои, я рассказал немножко о конструкции планиров из стеклопластика. Понятно, что скользит там картинка. Э, идея, сейчас вам покажу первые планера, которые были из композитных материалов. и вот это что это у нас такое? Что у нас? Это шляхера планер S12. Прототип какой-то. И вот он, смотрите, какой уже красивый, вылезанная поверхность. То есть, собственно, выглядит он как совершенно уже современный планер. И это год постройки у нас 65 Смотрите, какие результаты сразу пошли. На нем 1460 километров. Ну я вам говорил про профиль, видите, блестящая поверхность, профиль ламинарный, и поэтому обтекание укрыла уже просто вот фантастическое, видите, какая слизанная форма, то есть не ребристая, как здесь, вот посмотрите, вот хороший тоже планер, но это все вот оно толстый профиль, ребристый такой вот такой вот, вот. обтекание у него, все такое волн, волнами, видите, а еще если металлические заклепки наружу торчат, так еще хуже. Ну вот. Стеклопластиковые планера рванули вперед. Надо дать должное, что, например, планер Антоновский А-15, примерно в это же время построенный 60 по-моему, у него было качество очень высокое, 40. И планер совершенно восхитительный. Еще я бы посмотрел, что лучше летит вот этот 12-й или А15-й. Но, к сожалению, их там произвели 60 штук. Три в мире осталось, и остальные все где-то там рассеялись. Очень хороший планер. Ну и больше, наверное, это последний планер, который делали. А 15-й из металла. Такой хорошо летающий. Бланики, там учебные, это немножко другое. Так, что у нас тут? Я пока вам тут про бланники рассказываю. Мы проходим мимо. Продолжаем проходить мимо истории. Вот еще один планирочек. Какой год? 62-й. Вот, туда не дотянусь, но увеличение посмотрите. Вот, тоже что-то такое это 61 62 но это кстати уже еще вот она висит вот она да с частично полотняной обшивкой ну не полотняной перкаль. да вот они планирочки планирочки пластиковые пластиковые лучше и лучше начали завоевывать мир и сейчас весь мир летает на пластике в основном вот, смотрите, как красиво это крыло летающее смотрится, которое мы видели. Эх, огонь. И вот ведь был планер моей 15 он совершенно замечательный, он на парадах каких-то летал. Но почему ни одного экземпляра, ни единого не осталось? Все сгнило, блин. Слов моих нету. Какая-то бесхозяйственность, не знаю, там, к истории своему отношения. Может, может быть как раз такое, что да, да, что там, все сделаем лучше. Что нам эту, на эту рухлить смотреть? Вот я хожу, смотрю на вот эту вот историю и реально радуюсь. Мне очень приятно посмотреть, как, как делали планера, что это у нас такое? Это что-то тут, видимо, разрушали, проверяли, смотрели. Все это исследовалось, все эти композитные конструкции. Это не видите? Видимо, что? А это, видимо, как реставрировался какой-то планер? Может быть, вот этот? Нет, не знаю. У вас у вас гид такой еще посредственный весьма. Опять мы возвращаемся к парашютистке. Ох. Это рай на самом деле, ребята. Посмотреть, посмотреть, вот это вот как все выглядит. Друзья мои, не могу удержаться от соблазна. Еще раз вам показать уже сбоку вот это летающее крыло, которое меня что-то зацепило чем-то. Вот. Огонь же! Огонь машина. Просто огонь. На такой штуке тоже полетать было бы крайне весело. Наша пластиковые планера с другого ракурса. Сергей говорит, что я все скучно снимаю, типа нужно больше ракурсов. Вот я ему сейчас наделаю ракурсов. И сейчас мы зайдем с той стороны, где еще не были. Проходим мимо, видимо, лебедки, вот как лебедка выглядит. Какая-то старинная, кстати, лебедка, посмотрите. Двигатель мощный, бум-бум-бум, барабаны, видимо, в рабочем состоянии все красиво. О, это что такое? Не знаю, что внимательно, 21 год, кстати, посмотрите, 21 год, вот это летает штука, а, это вот тот планер, который мы видели в начале видео с ножками. Так, тарым, тарым, тарым, тарым. что это такое, вот посмотрите, а, Grumman Baby. очень известный планер, его тоже очень многие строят реплики этого планера, их некоторое количество осталось летающих, его можно прямо вот купить себе и летать на таком если захочется. Но деревянный планер, к сожалению, довольно сложно хранить. Тут нужен ангар и прочее, прочее. Но ну, там мы уже были, там эти мотопланера висят. И поднимаемся на второй этаж. Друзья мои, но ну, со второго этажа это великолепие смотрится еще лучше. Посмотрите, посмотрите на праздник какой. Я, о, я себя даже сейчас похожу счастливым на этом празднике жизни. Ну, посмотрите меня на праздники жизни. Это планера, ребята. Это планера их бесконечное количество. Много. Хочу... Я, я в прошлый раз провел здесь четыре часа. Почти про каждый прочитал, но все забыл. Поэтому даже рассказать вам нечего. Только можете посмотреть на мой счастливый ворду. такой. Знаете, собачка. Вот, вот и, и, и, и. Хожу и радуюсь. Вот я хочу хоть чуть-чуть вам этой радости показать. Вот это все восстановлено. Это все приведено в порядок. Построен вот этот огромный ангар. Ну вот, страна... Хочет помнить свою историю. И можете это позволить. Посмотрите, она собирает кропотливо все вот эти планирочечки. вставит их в музей. Стоит вход в музей 5 евро. Чтобы не думали, что тут кто-то решил заработать на мечте летать. Ну, пожалуйста, можно все прийти, пощупать, посмотреть. Не знаю. Я не знаю, вряд ли, может быть, это стимулирует какую-нибудь там, говоря, молодежь. типа пойдем-ка в летчики. Но тех, кто уже прикоснулся к небу, вот, возможность посмотреть на живую такую вот историю ну, просто крайне приятно. Ой, здесь модели. Я даже не знаю, с чего начать. Куда, Куда податься? О, как все красиво. Так, модели чуть попозже. Пойдем посмотрим на планер с кислородным оборудованием. Заодно, видите, еще модели висят. И такие, сякие. есть... Рай еще для моделистов, они должны смотреть и выйти от восторга тут, наверное. знаю, как в моделизме слабоват. Вот, что-то это здесь было исследовалось. Посмотрите, видите, написано, что это было. А, для высотных полетов планер. Видите, чувак сидит в кислородном аппарате. Сзади какая-то огромная хрень, может, она добывала кислород. Быстренько еще порадуем его моделистов. Посмотрите, друзья, сколько здесь всего авиамодельного. И такие модельки, и сякие модельки. Ну, я уже там начал рассказывать про веомоделизм, что я начал с комнатных моделей весом там, в 1 грамм, вот, очень мне нравилось это дело кропотливое, хотя не в моем характере кропотливо все там склеивать там вообще, ну, клеил из соломы, собирал солому, сушил, потом бальзу специальную, потом делал микропленку, бабушка у меня с дедушкой не мылись неделю, когда я микропленку, кстати, вот тоже когда я микропленку, делал. Вот, и мечтал я о радиоуправляемых планерах, вот, кстати, первые, я так понимаю, турбины прямоточные, ну, не, не турбина а эти двигатели прямоточного типа, а вот, кстати, турбинки JetCat, какого года, 120, и вот они, как они начинались, вот такие турбины будут стоять на нашем планере только, как это, только больше и лучше, но ну, этой же фирмы на нашем планере «Однотысячные мечты» проект, к которому мы уже скоро будем мои летать. Присоединяйтесь. Так, а это у нас вот моторчики всякие. Если бы мне такое в детстве показали, я бы просто выл бы от восторга. Да я и сейчас выл этого восторга. Посмотрите, сколько, сколько всяких красивых моторчиков. У каждого свое имя, у каждого своя конструкция. Вот, вот этими моторчиками летали. Вот смотрите, какая красивая звездочка. Просто, просто праздник какой-то. А это. Вот я бы на месте авиамоделистов обязательно сюда тоже зашел, просто вот по, повыть от восторга. Понятно, что все это там в интернете можно найти, картинки этих, но так увидите вживую, вот как кто-то делал эти модели, как кто-то придумывает вот эти всякие двигатели внутреннего сгорания. Посмотрите, сколько их здесь. Ванкель, наверное, какой-нибудь тоже есть. У меня в плане Иванкель стоит. Да, красота, стенд, каждый стенд. Где-то там с надписями, где-то просто стоят. Mm. О, такие большие моторчики. Даже вот такие бывали, представляете? Вот они. Рядные какие-то. Это не современный мир, когда там, в принципе, китайцы уже штампуют такие моторчики сотнями тысячами. Несложно. А раньше там надо было как-то отлить эти цилиндрики. Там, даже не знаю, как это все делалось. Но очень интересно. Это у нас... Это у нас, кстати, вот как раз радиоуправление начал крить первое радиоуправление всякие. Сейчас я тоже увлекаюсь моделями на радиоуправлении. У меня JTNDS12 аппаратура. Очень хорошая, мне очень-очень нравится, потому что как-то я купил какой-то джампер, говно такое китайское, что просто ужас. Шлейфы отваливаются, кнопки вываливаются, модель теряет... В, в, в радиомоделизме, наверное, аппаратура, вещи. Мечтал, конечно, о футабе, но футабу так и не купил. Вот, купил себе джампер, ой, это джампер, это Yeti. Дж, честно говоря, она получше, побольше понравилась по ряду параметров. У тебя, конечно, профессионалы говорят, что там это футаба. Да, вот ну, что это у нас. Видите? Ну, в общем. Всякие. Я даже на радиоуправлении каком-то летал, на котором дискретно все управлялось моделью. Только можно по повороте вот так щелк-щелк, щелк-щелк. Ну, вот видите, какой зал замечательный. Ну просто вот, О, прям я в восторге. Пошли. Пошли дальше. Сережа не дает уйти, говорит, снимай скорее, когда солнце вышло. Посмотрите, как заиграл красками на зал. Как стало светло, ярко, качественно, вот. вид сверху на все наши планера, которые мы недавно смотрели, вот на летающие крылья, красота какая, вот как музей красиво сделан. И, знаете, такой зал летящий, то есть ты прям чувствуешь в нем такое, не знаю, какое состояние легкости, что ли, вот все, вроде как такой вот ангар, но вот эти деревянные может быть прикрытие или еще что-то делают его совершенно таким каким-то невесовым. Создают ощущение, наверное, полета внутри. Да. Друзья мои, тут мы как раз шли-шли и нашли, как объясняется, образование восходящих потоков. Во-первых, какие бывают потоки, как мы летаем на планерах. Поток обтекания. Вот у нас есть склон, на него натекает ветер, получается восходящий поток. А за горой получается ротор турбулентность. Ну, это пока ветер не очень сильный. И пока условия там Атмосфера нестабильная, в общем, и прочее. А вот следующая картинка, как образуются волны. То есть в этом случае у нас есть э, стабильный слой атмосферы уже. То есть вот у нас дует ветер, перелетает через гору, здесь какой-то ротор. Но ветер, ну то есть воздух создает, вот здесь вот такой вот создается опускание воздуха. Здесь картинка, она не совсем корректная. И образуется вот этот вот ротор вращающийся который за горой на некотором расстоянии э, создает возможность на планете вот сюда прилететь. И здесь вот ты тык-тык-тык-тык мучатся, дрым-дрым-дрым-дрым-дрым. И по восходящей части ротора подняться вверх в слой, где уже ламинарное обтекание, То есть получается, что воздух идет так, тым, тым, тым. Следующий тым, тым, тым. Ну, здесь не тым, тым, тым, кстати, здесь там тым, ты дым -ты ротор. Но вот здесь уже получается... Нету завихрений, и воздух раз, раз, раз, и слой ламинарный. И некоторые говорят, а как же вы там поднимаетесь там 10 метров в секунду? Воздух 10 метров в секунду поднимается, ничего подобного. Воздух просто течет вот под таким углом, и мы находимся в нем. И есть составляющая вертикальная. И ты, мы просто с одной струйки на другую перепрыгиваем. То есть воздух здесь, что интересно, он не перемешивается. Он не поднимается практически. ну поднимается, потом опускается. То есть каждая струйка поднимается, опускается. Вот поэтому вместе с этими струйками мы идем вверх, но переноса, так сказать, переноса глобального не происходит. Ну, допустим, под грозой, если мы идем, вот там следующая картинка, происходит перенос воздуха. Смысле, да, там что-то нагрелось, пошло, там воздух вверх пошел, вот, вот столб воздуха поднимается, поднимается, поднимается. И вот планирует там в столбе воздуха летает. Здесь есть перенос воздуха, и в хороший день, если там слишком нестабильная атмосфера, образуется такое мощное облако, там образуется гроза, например за всем откланиваемся. Спасибо, что есть вообще такие места и людям, которые это все сотворили, вообще, в принципе, людям, которые может хранить эту историю, то есть сохранять ее. Есть, огромный респект уважух. Кстати, вот картинка, как летали на массорку в 1993 году, сколько было людей, сколько людей интересовалось вообще авиацией, планилизмом. Там. Смотрите, как, ну, правда, как можно сказать, что там больше делать было нечего, потому что, ну, наверное, да, сейчас в мире развлечений на больше больше. Интерес, конечно, к планировизму меньше становится, но мы будем это менять. Мы будем показывать в наших фильмах, как бы прекрасный, делать такие дальше. До новых встреч!